Когда мы видимся с утра, он говорит, о, я говорю, да, о, <смех> у него, правда, это правда, получается много значительно, не так, как у меня.